23 марта. Один из самых больших контейнеров вузов в мире, Ever Given сел на мель и переградил Суэцкий канал, соединяющий Красный и Средиземное моря. Из-за происшествия образовалась очередь более чем из 450 судов. 4.30 утра 29 марта транспортная компания InchCape Shipping в своем титре сообщает, что судно успешно сняли смели. Как скоро сможет возобновиться движение по советскому каналу, пока неизвестно. Эксперты оценили 230 миллиардов долларов убытки от блокировки советского канала. Они считают, что каждый лишний день, который Ever Given блокирует канал, может стоить мировой